Здравствуйте! В данном видео мы рассмотрим порядок заключения договора поставщиком. Инициатором создания договора является заказчик. Как только заказчик направит вам договор на согласование, вы его сможете найти в разделе «Поставщикам», «Договоры». В открывшемся разделе с помощью фильтра найдите нужный договор. Такой договор будет находиться на согласовании. Для перехода в карточку договора нажмите кнопку «Перейти». Откроется карточка договора. В верхней части будет отображаться номер договора и статус «Направлен на согласование». В блоке «Общие сведения о договоре» вы сможете ознакомиться с наименованием лота, по которому заключается договор, и стороной согласования. Сейчас стороной согласования является контрагент. В блоке «Сведения о предмете договора» отображается цена, по которой заключается договор. В блоке «Сроки заключения и подписания договора» вы сможете просмотреть крайние сроки заключения договора, то есть крайний срок подписания договора контрагентом и крайний срок заключения договора. Поставщик должен подписать договор до крайнего срока подписания договора контрагентом. В блоке «Позиции договора» вы можете редактировать цену за единицу продукции в позициях. Если заказчик установил требование заполнения цен победителям, то для подписания договора предварительно заполните цену за единицу в каждой позиции, иначе система не позволит подписать договор. Для заполнения в нужном столбце установите курсор и введите значение. В блоке «Документы договора» Будет отображаться файл договора, приложенный заказчиком. Для ознакомления с документом нажмите на его наименование, и он скачается в память вашего персонального компьютера. Кнопка «Выбрать документ» предназначена для добавления документа в пакет, например, протокола разногласий, либо документа, подтверждающего обеспечение исполнения договора. Если заказчик установил требование о добавлении документа, подтверждающего обеспечение исполнения договора, то перед подписанием договора добавьте в пакет документов файл соответствующим типом. Такое требование будет отображаться под блоком «Документы». Для добавления нужного файла нажмите «Выбрать документ», в поле «Тип документа» выберите «Обеспечение исполнения договора» и загрузите документ с вашего персонального компьютера. Файл успешно добавлен. В случае, если вы не согласны с файлом договора, приложенным заказчиком, вы можете в документы договора добавить протокол разногласий. Для этого нажмите «Выбрать документ», в поле «Тип документа» выберите «Протокол разногласий» и загрузите файл с вашего персонального компьютера. Файл успешно добавлен. Отправим договор на согласование заказчику. Для этого в нижней части страницы нажмите кнопку «Подписать и отправить». В случае, если вы вносили какие-либо изменения в договор, например, указывали цену за единицу товара, сначала сохраните сведения и после чего подпишите пакет документов. Операция успешно выполнена. Просмотреть отправленный договор вы сможете в разделе поставщика. Договоры. С помощью фильтра найдите нужный договор. Статус договора направлен на согласование. Сторона согласования – заказчик. В комментарии будет отображаться информация, что ожидается подписание договора заказчиком. Рассмотрим другие действия в карточке договора. Отказаться от заключения договора. При нажатии данной кнопки участник будет признан уклонившимся от заключения договора, и дальнейшее решение будет принимать заказчик. Привязать к рабочим группам. Если доступ к договору будут иметь определенные сотрудники, то вы можете привязать этот договор к ранее созданной рабочей группе. Для этого нажмите соответствующую кнопку и выберите нужную рабочую группу после чего доступ к договору будут иметь только те сотрудники, которые входят в соответствующую рабочую группу. События по договору. При нажатии на данную кнопку отобразится история просмотра данного договора. После ознакомления с протоколом разногласий заказчик снова отправит договор на согласование вам. Для просмотра договора перейдите в его карточку, для этого нажмите кнопку «Перейти». Если заказчик вносил изменения, то информация об этом отобразится в разделе «Документы договора». Для просмотра изменения файлов в блоке «Действия» нажмите «История изменений». При необходимости в данный блок вы можете добавить еще документы, например, новый протокол разногласий. В случае согласия с пакетом документов подпишите договор. Для этого в нижней части страницы нажмите «Подписать и отправить» и подтвердите действие электронной подписью. Договор успешно отправлен заказчику на согласование. После подписания договора с заказчиком статус договора изменится на «Согласован сторонами заключен». В документах договора отобразятся подписи, которыми был подписан договор. Для скачивания и просмотра электронных подписей воспользуйтесь кнопками «Сертификат подпись». Помимо этого, в заключенном договоре вы можете скачать архив договора, просмотреть события по договору, а также просмотреть свою электронную подпись, которой был подписан договор. В случае возникновения дополнительных вопросов вы всегда можете воспользоваться разделом «Центр поддержки» на сайте otc.ru. Спасибо за внимание!